На и это, это видео, видео у меня ушло порядка 20 тысяч рублей. Вообще не нравится, как получается пока что. Платье у меня помялось и стало как из жопы. Нет, нет я не буду делать этот макияж. Всем привет! Сегодня мы с вами будем снимать кое-что необычное на моем канале. Я такой формат еще ни разу не снимала, но вдохновилась другими блогерами, и мне тоже захотелось сделать что-то подобное. Вы наверняка видели различные видео на тему «Живу неделю как Винкс», «Живу неделю как кто-то». И я подумала, что, блин, я тоже хочу себя вот попробовать в таком видео. И я подумала, что Винкс будет как-то делать странно, потому что все делают Винкс. Поэтому я подумала, а давайте поживем неделю... Как персонажи мультсериала, а вернее аниме Сейлор Мурс. На самом деле, это было мое первое аниме, которое я посмотрела в своей жизни. И оно меня очень сильно впечатлило, потому что, девочки, воительницы, я всегда была Сейлор Марс, потому что это моя любимая Сейлор воин. И я ее очень сильно любила. Было прикольно чувствовать себя воином, поэтому я надеюсь, что идея этого видео вам понравится, если это так, то пожалуйста, поддержите меня лайком, для меня это очень важно, я знаю, что порой лень ставить лайк, но благодаря вашему лайку, возможно, это видео посмотрит больше людей и у меня будет лучше и прекраснее настроение. На, На это видео, видео у, меня у меня ушло порядка ушло 20, 20 рублей. тысяч рублей, пора и... начинать! свое перевоплощение начну с Хатару, это девушка-сейлор Сатурн. Я, если честно, не совсем помню, какой у нее характер, потому что я говорю, что я больше выбирала какие-то образы, да, нежели сейлоров. Я помню, что она появилась не в самых первых сезонах далеко, но, если я не ошибаюсь, то она была такой скромной девочкой, она дружила с Чибимуной. В интернете я нашла вот такой вот повседневный образ Хатару, и тут, в принципе, все. Просто, и э, именно поэтому я называю этот лук простым. Нам нужны с вами колготки, вот такие вот черные, и нужна юбка черная. И из вот этого пакета, <связь>, в котором я понакупила все для этих образов, мы возьмем вот эту черную водолазку Ака Боди. Все вместе это выглядит как-то так. Очень готиченько на самом деле. Так как Хатару носит фиолетовую матроску, то я подумала, что макияж мы тоже постараемся сделать в каких-то таких фиолетово-синих оттенках. Я подготовила палетку, подготовила вот такие вот красивые фиолетовые блесточки и две помады. Одна синяя, другая более фиолетовая. Я еще не определилась, какую я возьму, но посмотрим по ходу событий. Конечно же, я постараюсь не забывать то, что это 12-летняя девочка все-таки, поэтому макияж должен быть не прям супер экстравагантным, а каким-то таким простым. Я уже нанесла основу на свой глаз и просто вот так вот пока что неряшливо размазываю. И еще подчеркиваю вот тут вот. Теперь я возьму вот такой вот беленький, почти что розовенький, который такой маленький-маленький прям оттеночек дает. И вот здесь вот по границе немножечко тоже растушу этот фиолетовый, чтобы так немножечко поглубже было, но и не прям, чтобы у нас была видна граница. На эту основу я наложу вот эти блестки. Хочу, чтобы вы тоже увидели, как я это делаю. Вау, какие красивые блестки, посмотри! Где-то я буду наносить, думаю, вот на вот эту подвижную часть... Так что вот сюда наносим вот этот липкий такой бальзамчик. Набираю на кисть. Аккуратно. О май гад. Очень красиво. Вау. Чуть-чуть более темного. Вот куда-то вот сюда, чтобы тут сделать такой небольшой акцентик. Few moments later. Ну что скажем? Как вам макияж? Мне кажется, что, в принципе, моя задумка удалась. И у меня получился вот макияж в каких-то таких фиолетово-синих тонах. Поэтому настало время переодеваться. Я теперь не заметила. И как мне переодеваться? А еще у меня в загашнике валялся вот такой вот черный парик. Я надела парик и готова вам показать то, что у меня получилось. Мне кажется, что этот образ просто удался на все сто процентов. Реакция Дениса на мой лук семейки Адамс. Я Сэллар Сатурн. А, это другой ролик. А, ну как? Ой, как ты похожа на Сэллар Сатурн. Не знаю, как вам, но мне кажется, что образ реально удался. Я прям реально похожа на 12-летнюю девочку, которая такая прям очень скромненькая, прям очень такая миленькая и мне нравится. Я думала, будет гораздо хуже, потому что я не примеряла, естественно, на себе ничего. Я покупала вот это, беру, вот это беру, но вот такой вот получился лук. Слушайте, мне нравится, буду ходить сегодня так весь день. Доброе утро! Сегодня у нас с вами новый день и новая Сейлор. Сегодня мы будем делать Минаку, а именно Сейлор Венеру. Я постараюсь сделать какой-то вот такой вот костюмчик. Единственное, у меня нет красного банта, он не успел ко мне прийти. У Сейлор Венеры преобладает в ее костюме оранжевый и желтый цвет. Поэтому мы будем использовать именно эти оттеночки в нашем сегодняшнем макияже. Благо у меня недостатка в этом цвете, конечно же, нету. Сейчас я буду делать кое-что странное я беру консилер, накидываю его вот сюда и рисую консилером стрелку. Стрелку я буду делать большую, потому что девочка у нас должна быть, ну, уже не 13-летняя, как бы. Вот такая вот херня у нас получилась. Фигарим оранжевый вот сюда по уголкам. А с внутренней части желтый. Так как желтый у меня всегда получается достаточно белый, даже несмотря на то, что я делаю ему подложку, я сейчас буду использовать вот такие вот блесточки. Теперь приступаем к самому интересному. Вот тут где желтый, я буду дублировать вот этими блесточками. А еще, кстати, я очень часто клею блестки, потому что они прям очень хорошо маскируют ваши косяки в макияже, поэтому если вы наделали каких-то косяков, клейте блестки. Few moments later. Я закончила делать уже макияж для сегодняшнего образа, мне кажется, что получилось достаточно неплохо, учитывая тот факт, что я делала его в первый раз. Мне очень нравится, как, кстати, блесточки переливаются на солнце, сейчас как раз вышло солнышко и прям так... Одежда для сегодняшнего образа у меня здесь лежит, это свитер и это вот такой вот ремешок. И вот такое вот платье. Все вместе выглядит как-то так. Единственное, платье у меня помялось и стало как из жопы. Самое интересное, это парик. Я думала, он будет несколько светлее, потому что на фотографии он выглядел именно так. Но ладно, что пришло, с тем работать и будем. Вот такой вот паричок. Мне кажется, очень красивый. Я нашла красный бант! Еее, yeah! в итоге мне его дала Лиса Класс, спасибо Теперь этот лук можно считать завершенным Я надела парик, <laughs> выгляжу я максимально смешно а, Вот наш референс по прическе, который мы сейчас будем делать У меня есть вот такая вот заколочка, которой я подцеплю вот этот бантик Который вообще должен быть здесь Теперь мы берем с вами две передние прядки и убираем их от лица Аккуратненько, вот такой вот типа хвостик как бы нам это с вами сделать? Бантик у нее достаточно высоко, судя по скриншоту. А, все, вот такая вот система. Я налепила бантик, он, конечно, мелковат, но все равно. Фух, теперь я готова показать вам, как это смотрится все вместе. Напоминаю, что мы с вами должны выглядеть вот так. А на деле мы получили вот что-то вот такое. Не, ну мне кажется, что в принципе похоже. Похоже, мы такая миленькая, ссыла, такая, ня, и чимися, ня, и готов. Просто платья не было XS, -а, мне пришлось брать эску. Мне здесь очень нравится, как получилась прическа с этим париком. Я прям такая малышка-милашка И макияж, кстати, подходит, что важно. А теперь покажемся Дениске и посмотрим, что скажет наш самый суровый критик. Ты вот, знаешь этот... А... Из Индиана Джонса ту-ту-ту-ту-ту. Зимой маленькая, какая красивая. Господи, как перестать на себя смотреть? Я только что проснулась, а это значит то, что сегодня мы делаем нового сейлор-воина. И сегодня я буду делать своего самого любимого воина в матроске. Это сейлор-марс. Не знаю, почему в детстве, но она мне очень сильно нравилась. Возможно, из-за того, что на тот момент, когда я смотрела самые первые сезоны, у нее были самые необычные по цвету волосы. Они были такие длинные, красивые, плюс она там умела всякие кастовать прикольные штуки. Тут у меня, кстати, лежат все парики, которые я буду использовать для образа. Сегодня мы будем использовать вот этот вот парик Он как раз таки того цвета, который мне нужен, но немножечко не туда Других, к сожалению, в магазине не было, поэтому пришлось довольствоваться тем, что есть Я его сейчас вам, кстати, покажу Он очень длинный и прям реально похож на Sailor Mars Открываю Но мне он понравился, он такой красивый, он такой интересный вот такой вот длинный просто парик посмотрите, он прям реально той длины которая была у Sailor Mars для образа Рэй я думала сначала нарисовать планету, но потом, короче, я подумала, что сделаю трафаритик и нарисую себе здесь типа луны такие э, ну вот. хотя это может быть было бы ближе к Sailor Moon, но я сделаю это в красных тонах, потому что Рэй, она обычно, вот у нее костюм такой красненький, и в одежде у нее присутствуют всегда какие-то красные такие потоны. блин, надеюсь получится, потому что я если не получится, я буду расстроена. Рисуем луну. А что там у меня плохое предчувствие по поводу всего этого? Нет, я не буду делать этот макияж. Не получилось, не фортануло. У меня есть еще вот такие вот звездочки. Я думаю, может быть, есть смысл их использовать как трафарет. Возьму вот такую кисть и нанесу вот сюда. вот, вот. И дальше поверх бледно-розового я наношу все больше и больше красного, заходя на звездочку тоже. Снизу тоже не забываю прорисовать. Немножечко добавляю светленького и рисую необычную стрелку при помощи такой немного красной какой-то бордовой подводки. Мне только что позвонили с доставки. И сказали то, что не будет штанов. А мне сегодня нужны были белые штаны для образа. Я не знаю, что делать. А я уже начала делать образ. Вот такой вот у меня получился макияж для Sailor Mars. Конечно, с моими волосами смотрится, мне кажется, достаточно вульгарно. Но я думаю, что с темными волосами Sailor Mars будет, в принципе, норм. О май гаад! О май гаад! Ребята... Да я сексуальна как никогда. Эта челка мне все портит, она слишком длинная, надо ее как-то уложить. Это типа смысл, что я делала макияж, если оно вот так. Ну класс. Я не сдержалась и стала снова годкой. Челка челкой я конкретно намучилась, конечно, поэтому я просто психанула. По итогу я немного подстригла парик. Видите, я сделала такую маленькую телочку, остальные волосы подколола. Но теперь я более-менее похожа на Сейлор Марс. И даже видно макияж. Ой, блин, конечно, жалко, что не пришли не те штаны, которые были нужны. Ну, а что поделать? Надеюсь, с этими будет смотреться ОК. Потому что те были прям вот один в один, как на, на скриншоте. Ну, ёб твою мать. Ну, что все через жопу-то сегодня, а? Почему? Не могли, что ли, мне штаны привезти нормальные? Итак, ребятушки. Неповторимый оригинал. Жалкая пародия. Не, ну... С одной стороны, типа, если так посмотреть, то, в принципе, вышло что-то там типа похоже. Но говорю, вот эти вот штаны мне все испортили. Я купила себе штаны, заказала более с высокой посадкой, то есть было бы все идеально, и прям как на фотке заговнили даже Sailor Mars. Если мы будем смотреть на меня вот так вот, то, в принципе-то, похоже, не считая штанов. То есть опять нам все запорол низ. Сегодня я буду делать кино, а именно Cellor Юпитер. Вот такой вот у нее лук. Для образа кино я буду использовать, как раз-таки, вот это платье. А вот эту вот, типа водолазку. Но мне, вот видите, не нравится то, что, что водолазка, что платье, они в полосу. Но что делать? И еще у меня есть колготки. Вроде бы как зеленого цвета, я их не открывала. Ну, слушайте, да, они действительно зеленого цвета. Вообще, изначально тут должен был быть другой макияж, но он у меня не получился из-за тут дебильной просто тупой подводки. Поэтому мне пришлось экстренно все переделывать. И поэтому я изобретала на ходу. И вот что сделала, то сделала худо-бедно я доделала этот макияж. Вот честно скажу, когда у меня с первого раза не получается макияж, у меня потом все идет через жопу. И вот такой вот макияж у меня сейчас получился. Мне он совсем не нравится, но это лучше, чем чего. Я уже переоделась, но полный образ покажу вам, когда мы с вами разберемся с париком. Он вот такой вот. Мне нравится то, что он очень сильно похож на тот, ну, на тот цвет волос, который есть у Sailor Jupiter. Нам единственное нужно его будет расчесать и сделать хвостик, потому что Кино ходит именно с хвостиком Так вот смотрится очень даже Ничего У меня обычная проблема в приках с хвостиками Потому что типа ну я боюсь Оголить случайно Но хвостик у нее достаточно высокий Поэтому нужно Вот видите чего я боюсь вот этого Как же мне это сделать то Зайчик мне нужна твоя помощь Ну зай попросила Тебя держать Ну что ты сидишь медитируешь Ну попросила держать ты крепко держи! Хватит ржать! Держи крепко! Все, свободен! Так! И где мой хвост? Блять! Прям тени вниз! Тяни вниз! Блин, я аж спотела! Худо-бедно, я сделала прическу, просто я ничего не вижу, мне снова закрывают глаза типа вот. Но ладно, ничего страшного, у нас должно было получиться что-то вот такое. Так что сейчас мы с вами посмотрим на этот лук. Вот что получилось у меня, как сказал Денис, я огурчик. Я считаю, вышло неплохо. Называйте меня самоубийцей, но сегодня я хочу сделать вот такой вот макияж для Sailor Moon. Так как мы делаем этот макияж, что тут важно? Желтый обычно очень бледно ложится на неподготовленную кожу. То есть видите его практически как будто бы нет. Так что нам эту кожу нужно подготовить. А именно, как бы я сильно это не любила, но нанести тон. Набрала желтенький. Надо другую кисть. Мне как будто на глаза насали. Чтобы все видели, что у нас нездоровый цвет лица. Так, и чуть-чуть добавляем вот сюда оранжевого. Вот под бровью хуйлайтер. Хуйлайтер у нее вот здесь. Прям очень много такого золотого хуйлайтера. И белый хуйлайтер у нее вот здесь. Вообще не нравится, как получается пока что. Здоровая стрелка. Прям вот настолько здоровая. Беру другую подводку, которая более тонкая. И ей это все зарисовываю. Начиная отсюда. Вот так, так руки трясутся. Это плохо. Тремор! Так, у нее еще стрелка идет в продолжение глаза, то есть у нее еще вот так как-то. Вот что у меня пока что получилось. Мне кажется, что, в принципе, на референс, так, на референс чуть-чуть чуточку похоже. То есть я сделала э, такую же стрелку, как у девушки. Теперь остается нарисовать звездочки и луны. С лунами у меня всегда проблема. Так, ну че? Я нарисовала звездочки. Вблизи, конечно, они такие. Вот это вообще скривожопилось. Но издалека мне кажется, что нормалек. Ребята, и полгода не прошло. Я сделала этот. Макияж. Я устала его делать, но вот так вот он у меня получился. Я очень сильно хотела сделать образ Ами, но, к сожалению, к сожалению то, что мне пришло, с этим работать странно. Во-первых, мне пришел вот такой вот парик, но это не совсем тот цвет, который нам нужен. Нам нужен вот примерно какой-то вот такой, типа бирюзовый с каким-то таким волноотливым. Волна бирюзовая, волна отлив. Класс придумала. Поэтому образ сами я просто вам покажу. Вот поэтому скриншоты я должна была делать Ами. Видите, какие вот у нее волосы. Видите, вот этот парик, он максимально дебильный. Это даже не тот цвет, он весь лысый, из него постоянно сыпятся волосы и вообще фу. А еще мне нету блузки, потому что она тоже не пришла. Но пришлось делать то, что сделала. Вот такая вот у меня бы получилась Ами, Будь у меня блузка и будь у меня нормальный парик. В принципе, лук тоже получился достаточно похожим. Мне очень зашел вот этот свитер, потому что он, мне кажется, прям вот точка в точку попал. Для образа Салар я взяла вот такой вот свитер. Не знаю, насколько он ок или не ок. Конечно, это не то, что я хотела, конечно. Но по цвету зато похоже. Надеюсь, что когда я это на себя примерю, будет ок. И нам пригодится вот такая вот юбка. И вот такие вот носочки. Я взяла с бусинками. Мне кажется, будет очень лёг. Мы с вами будем вот этот вот образ. Селар Мун. То есть вот такой вот водолазочка, юбочка, носочки и черная какая-то обувь. Я хочу сказать, что с этим париком... Выглядит все очень красиво. Я, короче, психанула. Я вязала эти дулечки, вязала. У меня нифига не получилось, поэтому я просто связала два хвостика. У меня будет солармон с двумя хвостиками. Потому что у нее сегодня такое настроение. Без вот этих вот дулек на голове. Представьте, что они есть. Последний раз показываю вам то, что должно было получиться. И вот такая вот финалочка у меня вышла. В принципе, мне кажется, что получилось хорошо, я похожа на референс, правда без дулечек, но у нас сегодня все, видео такое вот, через жопу, раз ты мне снимаешь, как тебе? Я похожа на Саларму? Ну что, ребят, вот так вот я провела целую неделю в образе Сейлор Воинов. Пишите в комментарии, какой Сейлор воин вам понравился больше всего, какой получился лучше всего. Надеюсь, что вам понравилось это видео, и я не зря его снимала, не зря потратила очень много денег, поэтому я очень сильно надеюсь, что вы отплатите мне хотя бы лайками и хорошими комментариями. Для меня это будет очень приятно. Что еще сказать? Спасибо, что вы посмотрели. Увидимся с вами, надеюсь, в ближайшем времени, когда я придумаю очередную какую-то страну идею для видео, ну а с вами была я, Наташа, увидимся, пока!